Привет, друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading. Это очередное видео Market Talks с приглашенным трейдером Юрием Марченко. В этом видео мы зададим вопросы о текущем состоянии рынка, которые интересует наших подписчиков – трейдеру с пятилетним стажем и управляющему активами на основе доверительного управления Юрию Марченко. Юрий поделится своим мнением о фьючерсах на валюту, а также нефть и золото. Скажем несколько слов о рисках. Компания Order Flow Trading предупреждает, что проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска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 Первый вопрос по фьючерсу на фунт. На тесте исторического экстремума, который вы видите сейчас на своих экранах, произошла остановка цены. Есть ли уже признаки силы продавца или на данный момент больше вероятность продолжения роста? Да, действительно, на историческом хае мы все-таки увидели некую остановку, и более того, это не просто остановка, это накопление существенного объема, и там есть паттерны э, на разворот по большому счету. Для себя я выделил следующее, это вот этот э, небольшой на торговочку, вот здесь в кластерах существует, поэтому появление цены ниже нее, то есть ниже отметка 1.29.30 по фьючерсным ценам, э, будет говорить о том, что вот этот вот участник рынка продает сильные, движения вниз можно будет ждать, там цели уже понятны, это 28,60, это 27,28 ровно и так далее, и так далее. Тут можно, в принципе, поторговать и в продажу. Главное, чтобы мы увидели окончательную инициативу, то есть пробой 1,29,30. Следующий вопрос по фьючерсу на евро. На графике мы видим большую консолидацию и крупный объем контракта, который накопился в этой зоне. Стоит ли ожидать на тесте этой зоны появления покупателей и что может послужить триггером для покупок в этой зоне? Евро-доллар, присутствие продавца здесь уже чувствуется. Вот в этой вот большой консолидации в районе 14.40 и с ХМ 14.90 она есть. Здесь есть и паттерн на вход, сделку в продажу. И движение вниз все-таки можно ждать. Будет ли здесь какая-то остановка? Пока к этому предпосылок нету, вот тот объем, который скопился наверху, он является максимальным. Поэтому мы должны упасть вот сюда в район на 1.13 и накопить какой-то объем и нарисовать паттерны на вход в покупку там на разворот и так далее, и так далее. но пока этого не видно и я думаю что на горизонт на неделю мы это даже с вами не увидим будем планомерно просто снижаться следующий вопрос касается фьючерса на канадский доллар после роста мы видим небольшую остановку цены в районе 077 есть ли признаки начала более длительной коррекции вниз, или можно ожидать продолжения роста из сформировавшегося объема на этом уровне? Да, консолидация есть Рост остановили, но я считаю, что Силы покупателей все еще присутствуют И движение вверх это движение приоритетное Профили пластирана подсказывают Что мы можем поехать в коррекцию там В район 76-600 вот, И там даже с коротким стопом Можно попробовать откупить И двигаться дальше вверх И ДХИ мы обновим, и движение вверх Это все еще приоритетное Вот только если окажемся ниже чем 76-300 Тогда уже можно впервые задуматься о том Что покупатели в данном рынке нет. Но пока предпосылок к этому нет. В следующем вопросе мы рассмотрим фьючерс на золото. Можно ли на тесте исторического экстремума, который вы сейчас видите на экранах, ожидать реакции покупателей? Если да, то какие формации можно ожидать для подтверждения силы покупателей? Gold Comics. Реакцию на минимуме ждать не приходится продавцы очень сильные, они здесь присутствуют. Значит, профиль такой, что на самом деле все весь открытый интерес находится в районе 1240 и 1260 и пока это максимально и шортили мы оттуда очень уверены и так далее и так далее. Сейчас, да, мы находимся в каком-то минимуме, но это движение вверх, это будет скорее движение коррекционное и можно рассматривать продажи даже где-то вот в районе 1240 если до туда вообще мы можем дорасти и все-таки дальней Движение но более предположительно потому что чтобы говорить о каком-то там о каких там покупок от, от предыдущих минимумов надо чтобы соизмеримый объем торговался в результате вот этих действий а на это потребуется время для того чтобы накопиться здесь нам потребовалось две недели поэтому мы должны понимать что мы как минимум неделю мы должны отторговываться и накапливать открытый интерес чтобы дать какие-то разворот поэтому пока к этому предпосылок нету ничего э, нету поэтому скорее будет пробой нежели разворот Следующий вопрос затронет нефть марки Brent. Нефть достаточно агрессивно растет последние несколько дней. Можно ли сказать, что продавец сдался и покупатель взял рынок под контроль на ближайшие несколько недель? Говорить о том, что прям продавец сдался от а такого, конечно, нет. Он скорее никогда не сдается, но покупатель все на своем. А нефть у нас торгуется на новом контракте, если говорить про Московскую биржу, и мы достаточно четко видим места, где растет открытый интерес, при этом на небольшой торговке с положительной дельтой. Это, как мне кажется, прямое следствие участия какого-то, скорее, как мы видим, покупателя, поэтому ниже чем 49 долларов, мы по цене даже не должны собственно говоря упасть. То есть какие-то коррекции и движения вверх все еще приоритетные. Сохранится ли это с горизонтом на две недели? Ну, вряд ли. Нефть в этом плане очень волатильнее. За две недели, может быть, мы и можем там развернуться. Но нефть пока лонговая. И можно брать и брать отсюда. Либо же даже чуть ниже. То есть в районе 48.20, 47.80 тоже есть аналогичное накопление с ростом открытого интереса. Вот, и интереснее, на самом деле, про торговку. Поэтому пока на лонговая, пока покупать относительно безопасно, о чем мы, в принципе, с вами говорили на прошлой неделе. Следующий вопрос касается фьючерса на индекс РТС. На данный момент мы видим на экране нисходящую тенденцию. Есть ли признаки окончания коррекции вместе, месте выделенном на графике? Или еще есть вероятность продолжения коррекции вверх? Фьючерс на РТС, да, подрастает и если смотреть свежий контракт, то весь объем находится на самом деле внизу. Поэтому движение вверх это движение приоритетное. Является. Если смотреть более широко, то мы с вами видим, что ближайшие соизмеримые накопления у нас присутствуют где-то в районе 103 тысячи. Вот. И вполне возможно, что мы туда-туда-туда и пойдем пойдем все-таки докатываться. И там уже ну, понятное дело, первое время будут встречать на 102 тысячи ровно, а потом 103 тысячи. То есть мы сохраняем растущую тенденцию. Примерные цели понятны. Вот. И уже вот там вот тут можно смотреть какие-то паттерны там, на продажу по ситуация лонговая, и это сохраняется на э, актуальном фьючерсе. И последний вопрос касается фьючерса на российский рубль. На графике мы видим несколько неудачных попыток двигаться ниже в той области, которая отмечена серым кругом. Есть ли признаки окончания коррекции и продолжения движения вверх? Что касается фьючерса на доллар-рубль, то тут я бы стоял бы в стороне, как говорится, на заборе, потому что все накопление практически всего контракта свежего находится у нас вот в той на торговке где мы сейчас находимся. То есть по ценам 59 800, вот 60 тысяч ровно, и вот с 60 61 500 60 000. 100. И пока мы находимся внутри вот этой вот всей консолидации, я бы не советовал бы никуда вот залазить. Куда мы там разрешимся, мы не знаем. Сейчас здесь происходит драка, одни дерутся с другими, и наша задача пока сидеть на заборе и включаться в игру только тогда, когда мы увидим явное преимущество одних над другими. Пока такого нету, я бы, честно говоря, не залазил бы и лишних предположений бы тоже не делал.